Всем привет, ребят! Мы в очередной раз катаем с Женьком его Весту э -э, Св на ручке. Ну, 1.8. Э -э, в принципе, э -э, с прошлого раза то, что мы накатали. Много логов, я их полностью обработал Там сидел два дня Перенес все расходные характеристики дроссельной заслонки И все что с ними связано Там и 2D и 3D И соответственно залили для проверки И вот женек сегодня приехал Сегодня у нас 24 число 24 декабря, пятница И в очередной раз Выкатываем все это дело Собираем логи при помощи Куджедай логера в этот раз точнее в прошлый раз у меня адаптер использовался Dialink но в режиме ELM 327 у него пакеты бегали там где-то порядка 300 миллисекунд ну медленно было сейчас я попробовал нашел свой обычный такой дешманский адаптер который там 600 рублей стоил или сколько-то там или дороже он я не помню или 1000 с чем-то я его покупал ну, нормальный именно, с прошивкой 1, по-моему, и 5. Да, 1,5 прошивка в нем. 2, там, 0 всякие, вот эти они не подходят. И качество у него очень неплохое, в принципе, одноплатное. Он не как вот совсем там горимый такой Китай, отдельный модуль Bluetooth, отдельно там плата самого ELM а на пике сделана. Здесь же как бы все интегрировано, и сейчас я его не могу он там воткнул там только бегает он там видно скорость обмена я подставил 100 миллисекунд то есть пакеты бегают но визуально я... явно это стало гораздо быстрее то есть там у нас 300 миллисекунд это грубо говоря 3 герца это 3 раза э, в секунду ну 3 копеек чуть быстрее там 3 меньше 3 герц здесь же получается у нас как бы 10 герцовая должна быть ну не знаю я Проверю точно, это в логах Именно там прямо 100 миллисекунд или не 100 Но визуально, по крайней мере, заполняется гораздо быстрее Точки бегут гораздо быстрее Вроде таких пропаданий Каких-то там потерей я не замечаю Соответственно За то же время мы имеем В три раза больше данных Что не может не радовать Ну В принципе, что мы, ездим, ездим, катаемся Сейчас попробовал, я еще немножко Модифицировал прошивку поправил ее на малых ходах педали там. Ну, просто для испытания, опять же. Ну, Женя покатается. Ну и сейчас мы, соответственно, покатаемся, проверим. Сейчас мы за городом ехали в сторону Выборга, повернули в Белоострове и через Песочное обратно едем в Питер. Здесь как бы это пригородная дорога, грубо говоря, трасса. Снегу тут, соответственно, дофига. Едут все медленно ну и как раз логи собираем в этом режиме цель какая у нас проверить те калибровки которые я переделал все, то есть заполнил ну и заново логи собрать и перепроверить то есть будут ли косяки связанные с теми калибровками которые я создал либо их не будет опять же как это все будет работать эти калибровки расходные характеристики они работают не всегда не во всех режимах в основном они в аварийных, либо, ну, если дать там, например, э, снять. И, по идее, по этим таблицам должно, э, грубо говоря, наполнение мотора э, из таблиц сбраться, которые мы заполнили как раз в аварийном режиме. Э, ну и какие-то режимы иногда бывают, он тоже включает, когда там педалируешь сильно, э, он переходит почему-то на режим дросселя как такового, и берет данные оттуда. Плюс расходная характеристика 2 шная была, она при ускорениях не дает открываться дросселю выше, чем там задано. Ну, там какие-то вообще нелепые, как я описал, там, наполнение там под 1300 даже есть, Который в принципе, быть не может на атмосферном моторе. У нас максимальное наполнение, там, 400 килограмм, ну, не наполнение, массовый расход, 400 килограмм 400 там, с копейками, 420 может быть максимум соответственно я квантование этих таблиц поменял, переделал так, чтобы они нормально использовались, вся таблица более гладко будет тогда потому что часть квантовых точек ну то есть не использовалась по причине что там не бывает таких расходов а мы ее как бы растянули, и теперь таблица используется целиком и полностью то есть вот, грубо говоря заполнен ну здесь соответственно не по массовому расходу, по другому ну и проверим, как это будет работать в городских режимах, в обычных. Плюс небольшие поправки внес сейчас прошивочку. Ну, Женя испытает, потом расскажет. Ну и сейчас сами испытаем. Самое главное, чтобы этих косяков не было. Опять же, на данный момент прям все испытать мы не можем, потому что, сами понимаете, зацепа нет, дороги все засыпаны. В городе вообще трех шаг там... Ничего не чистят, просто наст какой-то непонятный, в общем. Ну, по крайней мере, пособираем хоть так логи. Я перепроверю те же данные, которые мы до этого собирали, и сравню с данными, которые мы сейчас получим уже на этой прошивке. И будет понятно, как и чего там крутить. И подкорректировать, опять же, надо будет накатанные предыдущие подкорректировать нынешними. Ну, и будем дальше, соответственно, смотреть работать над прошивкой. Эта прошивка уже будет относиться э, к следующему релизу. Когда он будет, я пока не знаю, потому что э, есть некие задумки, которые надо воплотить, но на это очень много времени уйдет. Просто сразу сейчас на скорую руку, если я выпущу опять же обнову после недавно вышедшего релиза, пойдут косяки какие-то, вылезут что-нибудь проблемы и мы их просто решить не сможем так быстро. Ну, в общем, как-то так работаем прошивкой. 1.6 я тоже работаю, не забываю, просто сейчас на данный момент перед новым годом времени нету не то что у меня, у ребят, чтобы приехать и покататься опять же, залить, испытать и проверить все это дело. Так что работы ведутся, не забываем ни о чем, ни на 1.6, ни на 1.8. Продолжаем работать, ну и я думаю, что на 1.6, наверное, ближе к весне я что-нибудь все-таки сделаю. Ну, сами понимаете, там нечего так крутить, там нет фазорегулятора. Можно что-то сгладить, подправить, но вот какие-то глобальных изменений там ну, не будет происходить, потому что ничего я там не сделаю, железо я не смогу поменять в моторе. Ну, что смогу, то и сделаю, в общем. Ну, общем как-то так. Не забываем, значит, ходить под видео, там ссылочки на Драйв Контакт, подписываться, жмем колокольчики ну и соответственно смотрим другие видосики в общем всем пока и до новых встреч